Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч И сегодня мы поговорим о том, стоит ли покупать видеокарточки 1070Ti Вышедшие совсем недавно, в начале ноября Протестим, сравним со старушкой 1070 и прикинем, выгодно это или нет Если выгодно, то в каком случае Давайте собственно перейдем непосредственно к делу Итак, в моем распоряжении оказалось 1070Ti ROG от фирмы Asus Которую я купил еще в начале продаж за примерно 450 евро. Да, как и обычно, все комплектующие для тестов я брал в магазине Computer Universe, ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Сейчас самая дешевая 1070 Ti стоит примерно 400 евро, ну а моя примерно 460 также у меня на руках были несколько достаточно мощных карт 1070, а именно 1070 от Zotaka, AMP Extreme Edition и карта от Polita серии Game Rock. Первая обладает просто офигенным охлаждением за счет массивного радиатора и трех вентиляторов и также очень высокими частотами завода. Ну а вторая идеально по соотношению цена, производительность, охлаждение и разгон. Для теста я взял первую карту, поскольку она больше похожа на Asus, во всяком случае охлаждением, и поскольку ее заводской разгон впечатляет. Примерно плюс 200 МГц завода по памяти, это очень даже неплохая прибавка к ее производительности. Сразу перед тем, как начать тесты, я скажу вам вот что. У меня не стояла задача в данном тесте понять, сильнее ли новая 1070 Ti и старая 1070. Это понятно из названия данных карт. Я думаю, что на этом останавливаться не нужно. Поэтому откровенно дебильных приведений карт к одной частоте, которые я видел на других каналах, я не делал. Карты как бы разные, если кто-то еще этого не понял. Мне был интересен другой вопрос. Что выгоднее взять? Мощную разогнанную с завода 1070, а стоимость примерно 460 евро на именно столько стоит зоток, или не самую топовую карту 1070Ti такой же стоимости. То есть по факту сравнить карты одного ценового сегмента. И да, для игр разгонять я их также не стал, ибо во-первых разгон у каждой карты даже в одной линейке или в одном модельном ряде или даже в одной партии он будет разным. И второй факт заключается в том, что лишь 10-15% процентов людей по факту занимаются разгоном карт. Для игр. То есть остальные покупают и играются на том, что купили. То есть, со всем разгоном, который был сделан на заводе. Соответственно, о разгоне я расскажу немножко позже в конце видео, когда мы будем говорить про майнинг, ибо там эта тема несколько более актуальна. Итак, тестил я карты на нескольких играх. Характеристики тестового стенда, а также реальные частоты карта в этих играх, вы сейчас видите у себя на экранах. Первой игрой был Ведьмак 3. Мультонастройки графики, все в том числе и Nvidia Hairworks, выкручено до предела. И тут 1070 даже с заводским разгоном по памяти и ядру отстает от TI примерно на 5 кадров в среднем. 70 против 75. Вторая игра, моя любимая, Battlefield 1. Карта ⁇ Тень гиганта ⁇ 64 человека. Ультра настройки графики 12DLX, шкала масштабирования разрешения на 100%. И карты показали разницу примерно в 5 кадров в среднем. На 1070 Ti в среднем порядка 110 кадров, на ее младшей сестре порядка 105 кадров и выше. Хотя сразу скажу, что порой разницы не было видно вообще. Опять-таки сказывается то, что в мультиплеере невозможно создать идентичные условия. Так что в какой-то сцене разница была порядка 5 кадров, в какой-то сцене была равна нулю. Следующая игра Mass Effect Andromeda. Опять-таки дефолтные ультранастройки, и мы имеем примерно 10 кадров разницы. 75 против 84. Пользу конечно же 1070 Ti. Забегая вперед скажу, что это самая большая разница, которая была среди всех тестов. То есть если вы надеетесь увидеть разницу в 15 или 20 кадров, то боюсь вас сразу огорчить. Но в WitchDox 2 разница опять-таки была несущественная. То есть менее 5 кадров по среднему FPS на дефолтных ультранастройках графики. То есть, это значит, что ничего ручками я самостоятельно не выкручивал. Что до старушки 5 GTA, которая по-моему уже вечная, то тут также разница почти минимальная. Те же самые 5 кадров а настройки были выставлены на ультра, Сглаживание же я оставил MSAH4-кратное, потому что на 8-кратном слишком уж низко падал FPS и разница была намного хуже видна. Что в итоге мы имеем? А собрав все результаты в играх и посчитав среднюю разницу в процентах, я понял, что новая карточка в играх... А мощнее старушки 1070 А точнее говоря хорошей старушки А не какой-то дешевки а Примерно на 10% Ну а что касается тестов в майнинге То там карты вели себя схожи 1070 Ti Я смог разогнать до частоты 200 по ядру, 9000 по памяти Больше она к сожалению не брала А 1070 от Zotaka Могла давать 200 по ядру И примерно 9200-9300 по памяти В итоге новая карта Смогла выдать в среднем порядке 525 535 солов старая примерно 505 515 то есть разница в производительности была примерно в 20 30 солов в секунду или порядка 5 процентов что в целом очень даже неплохо, однако, как вы понимаете, сравнивали мы равные по стоимости карты, но явно неравные по качеству. У Зотока охлаждение в несколько раз лучше, поверьте мне, как человеку, который занимается майнингом, где данный вопрос намного важнее, карта Зотока тише, она холоднее и она более стабильная в разгоне, хотя обе карты были не на самой лучшей памяти марки «Микрон». Каков же вывод тут, друзья? Да он очень простой, я для себя сформулировал его еще до тестов. 1070 Ti лучше 1070 примерно на 5-15%, но и дороже примерно на 5-15% при равном качестве карт и соответственно одном бренде. Что же до 1080 карт, то тут на самом деле все наоборот. То есть 1070 Ti отстает от 1080 примерно также на 5-10%. Это уже не мои тесты, но от этого ничего не меняется. То есть, как вы видите, разница здесь, можно сказать, минимальная. Все это в итоге ведет нас к одному простому выводу. Новая карта заняла среднюю нишу между двумя старичками. Но толком никакого дисбаланса по производительности, я бы сказал, она не внесла. Поэтому при выборе в магазине я бы советовал вам в первую очередь смотреть на цену и качество данных карт. То есть, если вы можете урвать более хорошую 1070 Ti, дешевле по какой-то скидке или согласно какой-то акции, то круто берите. Если также вам на хорошую 1080 денег не хватает, а хорошую 1070 не хочется, то есть хочется более высокого FPS, то также 1070 Ti неплохой промежуточный выбор. А на этом у меня все, друзья. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я надеюсь, что вы поняли, что карта заняла промежуточное место и по факту ничего нового нам не принесла. А если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал и всего вам самого-самого наилучшего. И да, скоро у нас Новый год и, конечно же, будут новогодние розыгрыши. Всем еще раз удачи и до новых встреч.